Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим об очередной прекрасной инициативе, которую внесла Нэнси Пелоси. Нэнси Пелоси вообще у нас считает, что если ты обращаешься к людям, и в этом обращении присутствует какая-то гендерная принадлежность, ну, к примеру, сын или дочь, это как-то неправильно. Ну. Вы же знаете, давно поощряются все эти течения, типа мальчик родился, ну как бы ты родился с первичными половыми признаками мужчины, или, а в душе это женщина. И вот это очень даже поощряется, и одна даже какая-то топ-модель недавно заявила, что она не будет никак даже называть сына потом или дочь, я не знаю, кто у нее родится, вследствие того, что он сам должен выбрать свой пол вот такая вот здесь есть тенденция. Более того, недавно у нас в Калифорнии пытались провести законопроект, в котором мальчик, если он чувствует себя девочкой, он может ходить в женский туалет. Ну и соответственно, я думаю наоборот, а то это была бы страшная дискриминация. Ну так вот, Нэнси Пелоси не так давно сказала, что... Она борется за равенство всех людей на планете. Вот она считает несправедливым, что есть мамы и папы. И поэтому она вносит законопроект, в котором теперь будут такие обращения ко взрослым, ну и к детям внутри семьи, которые никак не ущемят их права. Ну теперь давайте почитаем, какие обращения она хочет убрать Изобращение в американской речи поехали мама папа сын дочь жена муж брат сестра бабушка дедушка дядя тетя племянник племянница приемная мать то есть мачеха отчим приемный сын приемная дочь свекровь теща деверь в общем это все по мнению нэнси пелоси очень несправедливо по отношению к людям ну, у которых проблемы с идентификацией своего пола. И плюс, конечно же, у людей проблемы, когда однополая пара усыновляет или удочеряет ребенка, или рожает ребенка. Получается, что у нее либо два папы у этой пары в семье, либо две мамы. И поэтому надо уйти во что-то нейтральное, чтобы никого не обидеть. Так вот, предложение у нее такое. Давайте заменим сын-дочь на ребенок. Ну, то есть вы не будете теперь уже называть своего ребенка сыном и дочерью, а будете называть его ребенок. Давайте не будем называть мама и папа, а будем говорить родитель номер один и родитель номер два. Причем непонятно, кто будет родителем номер один, а кто будет родителем номер два, потому что если я вдруг как мама в прошлом назовусь родителем номер один, это будет как-то несправедливо по отношению к моему мужу. А, он теперь мужем быть не может, он может быть партнером, да, партнером, соратником по борьбе с жизненными трудностями. Но при всем кажущемся идиотизме, этого предложения. Нэнси Пелоси почему-то до сих пор не удалила из своего твиттера описание себя самой. То есть она там бабушка, но ну какая же ты бабушка? Ты теперь эм, я не знаю э, я даже не знаю даже не знаю, какое обращение она придумала для этого. Наверное ты теперь тоже будешь родственник или родственница или родственница Наверное, родственницо, чтобы никого не обидеть. Поэтому я считаю, что Нэнси пилоси надо дать пример и первой удалить из своего твиттера описание себя как бабушки и как матери. Пусть она теперь у нас станет родителем и родственницо. Чтобы не ущемлять права, причем права непонятно кого. Вот интересно, чьи права ущемляются, если в семье присутствуют мама и папа, непонятно. Более того, мне так хочется сказать, что на этом останавливаться не надо. То есть как бы в этой борьбе, с несовершенством мира, несовершенством американского языка, с несовершенством отношения к различным гендерам со стороны общества, надо идти до конца. Я считаю, что это большая дискриминация, говорить, что я своему сыну родитель. Я считаю, что надо сказать, что я существо одного вида. Вот Мое абсолютное время. Обстанавливаться не надо. Я учитаю существо такого же вида, или существо, живущее со мной под одной крышей. Ну, это звучит как-то более толерантно по отношению к различным видам. Хотя, может быть, этим мы ущемим права животных? Я вот тоже думаю. Наверное, да. Наверное, ущемим. Поэтому надо придумать еще более что-то нейтральное. Существо, живущее на той же планете. Или это ущемление прав этих инопланетян. Ну тогда существо, живущее в одной Солнечной системе. Ну или что-либо такое. То есть борьба должна приходить к своему логическому завершению. И все недостатки и пережитки нужно побеждать. Ну и на закусочку. Недавно у нас в Америке состоялась а, молитва в Сенате. Ну принято там у них молиться в Сенате. То есть молитва в Сенате закончилась так необычно словами "Амин", что означает по-русски "Аминь" и "А Woman". Но это вот вдруг женщины обидятся. Надо было еще добавлять "А Transgenders", "А Animals", "А Fish". И еще что-нибудь такое. Я же говорю, борьба всегда должна приходить к своему логическому завершению. Сдаваться в этом направлении нельзя. Надо стоять на своем и доводить все до конца. Вот любые начинания, особенно таких продвинутых 80-летних спикеров, должны быть воплощены в жизнь. Все, ребята, пока-пока. Подписывайтесь на канал и пишите, что вы об этом думаете.